Привет, вы на канале MBS Group. И сегодня очень-очень крутой день. У моего брата день рождения. Ему исполнилось 11 лет. И как обычно, я тоже остался с подарками, обо мне тоже позаботились. Если вы хотите поздравить моего брата с днем рождения, то обязательно пишите в комментарии. Мы все читаем, мы все увидим, всем ответим. И вот это подарок. Я его сейчас распакую, и я думаю, на эту тему, на этот день рождения еще не один видос я засниму сегодня. Ну, а мне вот сейчас подарили вот такой вот подарочек. Я не знаю, что там, абсолютно не знаю. Вот очень интересно, знаете, такие чувства, когда ты не знаешь и хочешь. Короче, все. Я не хочу тянуть время. Сразу распаковываем. Хорошо. Я, я я сегодня снимаю в комнате брата. Тут такая новогодняя и день атмосфера. Вот, кстати, вот почему новогодняя и день рождения. Шарики тут все. Очень круто. Так. Так, открыл. Сразу я вижу тут какую-то белую коробку. Так, чуть-чуть. Блин, я его открываю такой стороной, я даже не вижу, что это такое. Тут просто какие-то китайские буквы. О, рисунок, рисунок. Это, это серьезно, штатив? Обалдеть! Я же так давно мечтала о штативе. Это штатив. Как будто у меня день рождения, я так рад. Я просто так давно мечтал о штативе, чтобы снимать для вас крутой контент, и чтобы камера не тряслась под нужным ракурсом, достаем сразу все в чехольчике тут, так. ого, его еще можно вроде раскрыть, да, вот это то, что мне нужно. Это самый нужный подарок. Ого, он длинный. Так. Сейчас я раскрою вот так вот. Это что такое? А, это поднимает. Вот. Видно, да. Это... Ого, тугое какое. Так. И мне сказали, что еще одна часть находится в машине, и ее занесут попозже. Так, штатив. Я так понимаю, сюда надо поставить вот тут вот, крепление. И телефон ставить. Так, и еще вот мне только что вот дали пульт, чтобы его подключать к Bluetooth к телефону. И вот так вот. Тинь, тинь, и все. Видео пошло, там, или фотка сделалась, чтобы... Не, не подходить там, ну, три раза. Но это самый годный подарок для меня вот на данный момент. Я мечтала об этом уже, ну, где-то с середины лета. Так, сразу закрываем. Следующее видео уже будет снято на вот этот вот прекрасный штатив. Посмотрим, как лучше стало со штативом или без. но я думаю, со штативом будет круче. Пятичка, кстати, тоже. Потихоньку начинаем улучшать съемки, и если вы хотите поздравить моего брата с днем рождения, то обязательно пишите в комментарии, мы все читаем, мы все увидим, всем ответим. Ну, а я все. Всем спасибо за просмотр, вы были на канале MBS Group, всем удачи, всем пока.